Итак, друзья, как я и обещала, в этом часе к нам пришел телесно ориентированный психотерапевт Леонид Орлан. Леонид, доброе утро. Доброе, доброе. Леонид, вот мы пытаемся этим утром разобраться со слушателями. Ну, обычно, чего хотят женщины, но как-то мы забываем о мужчинах, а мужчина ⁇ это глава семьи. Да, вроде чего, как хотят бы. Мужчины, От да? чего хотят мужчины. А чего хотят мужчины? Ну, наверное, для того, чтобы в этом вопросе разобраться, мы должны понять, наверное, кто такой мужчина. И женщина, самое главное, что знает, что путь к мужчине лишит через желудок. И, наверное, все. А вот то, что я говорила до это забота мы почему-то иногда об этом забываем. Ну, Главное накормить. Вот у некоторых есть. Ну, мужчина по сути своей э, точно такое же сложное существо, как и женщина. Вот угу. не скажу, что сложнее, но точно такое же сложное. А, то есть не только мы на планете, слава да, Богу. Да, да, да. Мы оба, да, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Отлично. Да. А, со, а соединились, вот как-то встречаемся здесь на, на Земле. земле. Да. Вот. Все люди любят комфорт, вот все. Да. Да. Ну, мазохисты крайне редко встречаются. Ну, слушай, вообще, это потребность комфорта ну, да. каждого человека. И вкусная пища – это всего лишь один из аспектов комфорта. И вот на прошлой нашей беседе мы поднимали тему языков любви. Да? Да. Вот каждый по-своему понимает заботу, ну, комфорт вот от, по, по отношению к себе, положительные чувства. И вот это эти языки любви, они относятся как к женщинам, так и к мужчинам. И мужчины тоже могут принимать любовь, да, понимать, что его любят через прикосновение, через эмоции, через слова поощрения, через заботу, то есть действие для него о чем-то. Угу. То есть мужчина повернулся, плечи ну, там, ложатся спать, да, повернулся на, на кровати, там спина открылась, жена ему одеялька под, подоткала, да, пододвинула. Боже, сколько это может доставить удовольствия. Вот просто вот это движение, потому что это движение, это действие делала мама там 20, 30, 40 лет назад. Но это момент и, заботы. Да, это момент заботы. И вот иногда вот такие вот вещи, э, какие-то подарки, вот совместное время, там время для него, это может показать мужчину, что да, его любят, к нему хорошо относятся. То есть мужчины не только желудком понимают, mm -hmm. что его любят. Мужчине важно, ну и секс может быть важен. И просто общение. Но у всех разные вот эти языки, у каждого, у каждого, свой. У каждого своя потребность, да. ну, как иерархия есть такая. Да. А, ну, то есть а, а, понятно, что женщина может вкусно готовить, но есть все-таки другие моменты, которые нужно восполнять. Обязательно. Уровни, смотри, уровни общения, уровни взаимодействия. Их можно назвать три. Телесный, эмоциональный и ментальный. Голова, мысли. То есть можно прикасаться. Можно эмоционировать, можно говорить и можно делиться мыслями. Внимание, взгляд, вот, например, можно прикасаться, но не смотреть. Кому-то это будет нормально, а кому-то нет, почему ты на меня не смотришь, почему ты отворачиваешься. То есть это для того, чтобы понять своего мужчину, нужно подойти к нему и спросить, что ты хочешь получать от меня. Ну, как, как, да, будешь... как и к да. женщинам нужно подходить спрашивать, так и мужчин Мужчинам нужно спрашивать. Самое, вот этот вот, вот момент недопонимания, я считаю, что во многих моментах есть, особенно в моменте э, переживания стресса. Но обычно mm -hmm. мужчина, когда что-то какой-то стресс переживает, э, он, наверное, не хочет больше общаться. А женщине же нужно поговорить, узнать, что случилось. Но здесь есть момент недопоми... недопонимания лично для меня. Просто, наверное, никто не ограничивает какие-то, не ставит границы. Ну, там, я хочу не побыть один, что, да, не объясняет, что к чему и как как вот пережить совместный стресс? Ну, смотри, можно, не будем делить мужчины и женщины. Да. Вот есть люди, которые во время стресса уходят в пещерку, так угу. скажем, да? а есть люди, которым нужно пообщаться, нужно излить. И вот люди, которые в стрессе закрываются в себе, так. им так легче, ну, в одиночестве пережить свое состояние. Они таким образом успокаиваются. А его партнер считает, искренне считает, что это обида, это, ну, что он обижается на него. Понимаете? Я не поговорил, я да. не пообщался, вот я что-то не достигла. Муж ушел да. в пещерку, а жена думает, что это я виноват, это он на меня обижается. Ну вот проблема, опять же, да. в недосказанности. Вот реально муж злой приходит с работы, злится, весь там огнем, кишет, да, мечет, да? Мечет, а мечет, а женщина а... пытается что-то сделать в это время. Вот очень важно ей ну, обоим сказать, что случилось, ей можно спросить, на кого ты сейчас злишься, что с тобой происходит, и он тогда расскажет, если у них доверительные отношения, он тогда может ей рассказать, что вот на работе козлы, ля-ля-ля. Ну, а подожди, а если мужчина а, не говорит этого, потому что иногда можно ты просто, спрашиваешь можно напрямую, да. Задать вопрос, твое состояние сейчас связано со мной? Да, а, нет. То есть я в этом виновата, либо да, нет. Да, если да. Расскажешь, тогда можно спросить, когда будешь готов, расскажи мне об этом. Да? Если не связано, когда тебе понадобится моя помощь, скажи мне об этом. То есть показать, что я открытый, понимаешь? Э, проблема, если один ушел, один замкнулся, да. второй тоже замыкается. Вот сто процентов, женщина тоже начинает замыкаться и, и думает, что проблема в ней. Там. Да, и в этот момент нужно как раз не замыкаться, а постараться сохранить себя. Остаться в опоре на себя, открыться партнеру и показать, что я здесь, я с тобой, я сейчас для тебя, если тебе понадобится. Я mm -hmm. тебе помогу в твоем состоянии, я не буду тебя. Понимаешь, Но, кстати, человек, который ух... замыкается, его подсознание всех окружающих людей воспринимает агрессорами. Потому что такое, с таким агрессором он встречался час назад. На работе, да, на и ты сторону. ощущаешь, что все как будто агрессивные И подсознание, вот тело воспринимает других людей, он обо... тело обобщает, подсознание обобщает, считает, что все такие. Да. И тут человек приходит домой, а ему показывают, опа, а я оказывается тебя встречаю, я оказывается люблю тебя и здесь для тебя. Тело начинает сомневаться, подсознание начинает сомневаться. И, так... и потихонечку попуская, да, расслабляется. И тогда из ракушки выходит, как улиточка, да и может начать рассказывать. Но ну, это нужно делать постепенно. Вот сейчас мы общаемся с Леонидом Орланом, телесно-ориентированным психотерапевтом на тему, чего хотят мужчины, и пытаемся разобраться, кто как переживает стрессы, что любит мужчина. В принципе, мы разобрались в вопросе, кто как переживает стрессы. Но давайте вот, поставим четкие границы, что должен делать мужчина, что должна делать женщина, когда мы ну, понимаем, что мужчина находится в стрессе. Когда оба Если оба находятся в стрессе, потому что когда находится в стрессе один, то автоматом находится в стрессе да. и второй. Да? И, так. допустим, один из них уходит в одиночество, да? а У -у -у. второму важно пообщаться. И как им встретиться, как им помочь друг другу? Так. Тому, кто… — ну, допустим, там мужчина уходит в одиночество, да? женщина, женщина хочется поговорить…» Тому, кто хочет одиночества – мужчине, да? заходит в дом и говорит «Дай мне 10 минут… Привет! Я вернулся, дай мне 10 минут тишины, уединения, и эти 10 минут используют для восстановления, уходит в комнату, в ванную, в туалет, запирается и самовосстанавливается. 10-10 минут. Надо 15-20, значит, с порога говорит: дай мне 20 минут, я побуду наедине, и потом я вернусь, и мы поговорим с тобой про твое. И мы но, обсудим, почему так да, произошло. но да? эти 10 минут не смотреть телевизор, не, не листать Facebook, а именно побыть наедине для того, чтобы самовосстановиться. Ну, ну, можете Выдохнуть, да, какие-то дыхательные, да, может быть, методики Да, можете зайти ко мне на канал YouTube, там посмотреть э, предыдущее наше радио по поводу восстановления и стресса. И вот эти 10 минут восстановиться, и тогда уже наполнится и с готовыми, готовность выйти из пещерки, готовность встретиться, mm -hmm. выходи, выходить к жене и говорить, окей, а теперь я готов разговаривать с тобой. Но вот здесь очень, очень важно задать вопрос. Мне тебя просто выслушать или в конце ну пусть я выслушу, дать тебе совет как поступить, потому что зачастую говорливым людям надо просто высказаться, и все, чтобы их выслушали. Все. Да, и не нужно никаких комментариев, да. спасибо с вашими советами ко мне в огород. Да. Хорошо, но мужчина глава семьи, так изначально было, генетически это заложено, но мы женщины все ломаем. Да. За или против, мужчина должен быть главой семьи, либо же нет? Я категорически выступаю за, с учетом того, что мужчина берет на себя ответственность за то, большую ответственность за то, что происходит в доме. Мужчина берет внешнюю ответственность, а женщина берет внутреннюю ответственность. Женщина она сильнее психически, но если женщину в какой-то момент начинает колбасить, начинает захлестывать эмоции что для нее опорой является ее мужчина. Если мужчина не является этой опорой, не чувствует в себе эту способность, нет этого внутреннего стержня, тогда женщина не может на него опираться. Этот стержень у кого-то из двоих должен быть. Либо у мужчины, либо у женщины. Но если он у женщины, тогда он не мужчина, тогда он ей не нужен. А, то есть можно быть и самосто... самой. Зачем нужна да. мужчина? Женщине всегда нужен для гармоничных, для счастливых отношений, женщине нужен мужчина, который сильнее ее физически и психически. Тогда она будет счастлива, тогда она сможет рядом с ним расслабиться. И мужчине, конечно же, важно прислушиваться к своей женщине. Не делать так, как она говорит, да, потому что это тогда она станет для него мамочкой, ну а Ну, родительские любит, отношения, да. да. Да, это немножко про другое. Да. Про другое. Вот. Э -э важно к словам женщины прислушиваться, потому что, первое, у женщины больше интуиции, второе – это взгляд со стороны, но решение принимает мужчина, как глава. И тогда женщина сможет… А -а -а, он принял решение, и он тогда принял на себя ответственность за принятое решение. Мужчина тогда должен продумать наперед стратегию, какие будут последствия этого решения. И тогда э, женщина может рядом с ним расслабиться и быть ему помощником, помогать ему. Ну, как всегда, шея – это мы, а и крутим головой. Но голова-то смотрит, голова-то говорит, голова-то действует. Голова действует, да. Давай еще поговорим о таком тренде, как в папочке. Вот сейчас достаточно много, когда мужчины берут на себя ответственность о детях, и это я не считаю плохо. Это отлично. Это отлично. Но иногда с этим какой-то перебор. Мужчины больше понимают детей, чем женщины. Ну, смотри, для воспитания детей нужно такое качество, как эмпатия. То есть умение чувствовать эмоции, осознавать и понимать эмоции других людей. Не по словам, а именно Да, а вот без слов, вот в чем, что такое хорошая мама? Это которая, смотря на своего ребенка, понимает, ну знаешь как, может с ним слиться и через себя понять, что с ним происходит. Ну это реально, это такие экстрасенсорные способности. Если мамочка отлетная, если мамочка не чувствует себя, то как она может понять, почувствовать другого человека. Да. И тогда ей на помощь приходит папочка, который эмпатичный. Ну и знаешь, вот люди всегда встречаются в полярности. То есть, если да. один черный, то другой белый. То есть, если один жесткий, грубый, то другой мягкий. И вот э, вот такие вот папочки сверхчувствительные – это скорее эмпатичные мужчины, то, что мы на одном из прошлых радио говорили, э, иньские мужчины. Да. И вот они как раз эмпатичные, они как раз чувствительные. Ну и очень хорошо, что мужчины начали заниматься ну, своим воспитанием детей, потому что без э, заботы мужчины э, девочка не может понять, что мужчины, оказывается, умеют быть сильными, умеет быть заботливыми. И мужчина, мальчик не может воспитать в себе силу, смелость, умение быть заботливым для кого-то. То есть это, папочки – это круто. А, папочки – это круто. круто. Давай сделаем вот финальную черту, буквально два слова. Так чего же хотят мужчины? Как психолог и как мужчина можешь ответить на этот вопрос? Забота. Чтобы Забот. его спрашивали, что ты хочешь. Знаешь, что отличает счастливые отношения от несчастных? Когда каждый из партнеров заботится друг о друге. Друзья, заботьтесь друг о друге. Вот так сказал Леонид Орлана. И мужчины тоже хотят заботы. Не только мы, девушки. Хочу того, хочу этого. В мужчинах тоже нужно думать. Спасибо большое. Это был Леонид Орлан, телесно-ориентированный психотерапевт. Его вы можете найти на страничках в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, И канал в на консультации, Да, если поможем. есть необходимость, то можете записываться к нему на консультации. Леонид, спасибо большое. Ждем следующей встречи.